Поговорим о быстрой моде. Я немного в этом видео затрону проблематику быстрой моды и перепотребления и раскрою некоторые неприятные цифры, которые стоят за этими понятиями. И хочу вам предложить рассмотреть идею минимализма и понять, что в некоторых аспектах это невыгодно маркетингу. Я всех приветствую и поехали! Итак, «быстрая мода» или fast fashion – термин, используемый для обозначения быстрого обновления ассортимента, марки, продуктов несколько раз в сезон. За этот короткий термин «вещь» либо «одежда» не успевают износиться, но становятся немодными. Такой подход противостоит идее устойчивой моды. Устойчивая мода, в свою очередь, предполагает замедление темпов, обращение стиля, переработку материалов, обращение к экологическим стандартам и этики потребления. Устойчивая мода подразумевает нарушение базового принципа, то есть стремление к постоянному обновлению, стремление к новизне. Часто за модой и гламуром кроются факты, о которых не очень принято говорить. Например, по данным ООН, за последние 20 лет объемы производства одежды в мире удвоились, достигли 100 миллиардов тонн. Соответственно, увеличились вредные выбросы при производстве и доставке текстильной продукции конечному потребителю. На модную индустрию приходится больше выбросов парниковых газов, чем на гражданскую авиацию и судоходство вместе взятые. Также большая проблема в использовании водных ресурсов. Например, на производство одной пары джинсов и одной футболки требуется столько же воды, сколько человек выпивает в течение 13 лет своей жизни. К этому нужно еще добавить утилизацию упаковки, химикатов, красителей. Кстати, в некоторых странах часть таких отходов не утилизируется, а вывозится на полигоны. Такую проблему перепотребления создает маркетинг, известные бренды задают тенденции, призывая в своих рекламных сообщениях под разными призывами, лозунгами покупать новые вещи. Это касается не только одежды, если взять дом, быт, обустройство интерьера, здесь тоже присущи подобные тенденции, когда что-то меняется, обновляется, не потому что в этом есть необходимость, а потому что захотелось что-то новое или желание, допустим, соответствовать какому-то тренду, какому-то стилю. Это и про мебель, и про всевозможные предметы быта, то есть все то, что потом может захламлять пространство дома. Я думаю, что проблематика перепотребления, быстрой моды в принципе понятна. Далее я хочу предложить вам задуматься над тем, а что такое минимализм. Стиль-минимализм в интерьере – это дизайн, которому характерны сдержанность и строгость в оформлении. Главным образом она достигается посредством использования функциональных предметов интерьера, геометричностью форм и сочетанием каких-то двух базовых цветов. Минимализм как стиль в интерьере взял свои основы из Японии. Одной из важных особенностей японской архитектуры, как традиционной, так и современной, является наличие больших объемов пустого пространства. Создавая пространство в японских традициях, создают максималь... стараются максимально сохранить пустоту. Ради справедливости нужно отметить, что у людей постсоветского пространства другая тенденция отношения к пустоте. Мы, когда видим э, пустоту, мы пытаемся это пространство обставить. Это связано с тем, что большинство людей какое-то время, либо, допустим, долгое время, жили в маленьких квартирах, когда не было культуры продумать интерьер. Главная задача в маленькое пространство втиснуть максимум. У многих сохранилась еще привычка покупать вещи про запас, либо, скажем так, на всякий случай. Шутка в тему. Не бывает лишних вещей. Бывает просто маленький балкон. Так вот, минимализм в интерьере это не про то, что нужно все выбросить и оставить пару вещей. В комнате, например, оставить одну кровать и тумбочку. Если вы видите нечто подобное, это не минимализм. Жить в таком сложное, и об удобстве здесь речь не идет. Минимализм это про то, что всего достаточно, и это удобно. Но пространство так продумано, что все вписывается в интерьер, чтобы максимально сохранить пустоту. И, как правило, минимализм предполагает отсутствие, либо минимальное присутствие каких-то вещей на поверхностях, на мебели, допустим, картинок на стенах и так далее. Это интерьер, в котором есть ощущение простора и свободы. Поэтому это минимализм. И достигается это именно тщательной продуманностью, мелочей и функциональностью каждой детали. То есть создать интерьер в стиле минимализм это не так просто. Кстати, вот это ощущение пустоты, воздуха, простора, отсутствие захламленности, пространства в минимализме, оно наталкивает людей сравнить интерьер в стиле минимализм с номерами в отелях там тоже это можно ощутить так как там но ну, естественно нет скопления вещей из-за этих вот схожих ощущений происходит такое сравнение Естественно, стиль минимализма предполагает, что у нас всего достаточно, нам жить удобно и у нас нет ничего лишнего. Это такая философия жизни. Эту достаточность, ее нужно уметь почувствовать. Мы должны понимать, что вот столько нам достаточно, а вот это уже лишнее. И концепция быстрой моды здесь никак не вписывается. Кстати, интересно, что в японском минимализме есть такие термины, как ваби-саби. В прямом смысле ваби-саби это поиск красоты в наслаждение простыми радостями жизни. Прежде всего, принципы Вабисаби сосредоточены на подлинности и стремлении сохранить аутентичность. Саби переводят как красота, хранящая в себе течение времени. это патина, старина, потемнение, которое накладывает возраст. И в этом есть красота вещи, которую нужно уметь увидеть. Конечно, можно создать вещь под старину и такого сегодня много, но истинная ваби Саби- это почувствовать ценность, которую наложила время. Почему я все это веду? Я хотела показать, что минимализму часто приписывают то, что ему не присуще. Основная идея, что это нужно довольствоваться малым и все выкинуть. Но это не так, и я объяснила почему. С другой стороны. Что стоит за быстрой модой? За быстрой модой так или иначе будет стоять навязанная концепция либо идея, что что-то нужно обновить, что-то уже потеряло свою актуальность. Уже новые тренды, которым непременно нужно следовать. И это не важно, это допустим про одежду, предметы интерьера либо про что-то еще. В какой-то степени минимализм естественно не выгоден маркетингу, хотя нужно признать, что все больше компаний брендов начинают задумываться над проблемой перепотребления. и свою философию бизнеса и принципы производства. Но объемы продаж это пока основной критерий, на который ориентируется маркетинг. И пытаясь навязать идеи быстрой моды, нам пытаются продать то, в чем в принципе нет необходимости. Проблема перепотребления не исчезнет быстро, невозможно глобально поменять привычки людей, но в отношении себя каждый может задуматься, что и сколько он потребляет и почему покупает, потому что это нужно, либо потому что так сказали маркетологи. Так можно пересмотреть свои привычки, и взгляды и сделать выводы. Я предлагаю вам изучить идею минимализма, некоторые принципы я вам рассказала в этом видео, но информации на эту тему очень много. Напишите в комментариях, была ли эта информация для вас,